Всем здорово, с вами Игры В этом видео я расскажу, как заработать кристаллы с помощью Dream League Life. Итак, друзья, для того чтобы заработать кристаллы с помощью Dreamlinga Life, вы должны хоть немного в нее уметь играть. И чем лучше вы играете, тем больше кристаллов вы сможете заработать. Способ очень простой, ребят. Вот смотрите, сейчас я нахожусь на 13 уровне. Здесь противники не такие уж и простые. А вам с ними играть и не нужно. Вам нужно делать наоборот, а именно проигрывать все матчи. Обратите внимание, то, что у меня сейчас 838 очков и 137 кристаллов. После того, как я проиграю все матчи 13 тура и перейду на 14 тур, я получу 4 кристалла. И при этом количество очков не поменяется, как было 838, так и останется. Но смотрите, что будет дальше. А дальше, когда я с помощью проигранных матчей я дойду до 20 тура, и я начинаю выиграть все матчи. Выиграть там не сложно, так как откровенно все противники там слабые. Выиграв 20 тур, я заработал 11 кристаллов. Выиграв 19 тур, я заработал 17 кристаллов. Этот способ подсказали мне мои подписчики, за что я им очень благодарен. Попробуйте, я думаю, то, что вы будете приятно удивлены. Ну что ж, играем дальше. Сейчас я уже нахожусь на 18 туре. Выиграв 18 тур, я получил 19 кристаллов. Иногда даже в 18-м туре попадались такие соперники, которых я не мог обыграть. Но это было исключение. Это же футбол. Выиграв 17 тур, я получил 20 кристаллов. После 16 тура этих кристаллов уже стало 24. Моя цель вернуться к тому же уровню, с которого я начинал, а именно к 13-му туру. И посмотреть, сколько я заработаю кристаллов за выигранный матч. Выиграв 15-й тур, мне дали 26 кристаллов. В 14-м туре я немного проиграл матч и поэтому заработал всего 17 кристаллов. Потом я немного перевыполнил задачу и выиграл 13-й тур. За что получил 18 дополнительных кристаллов. Ну что ж, давайте подведем итог. У меня было 137 кристаллов, а встало 337 кристаллов. Буквально за один вечер я заработал 200 кристаллов. Плюс дополнительно к этому 7000 монет за просмотр рекламы. Ну что ж, друзья, на этом все. И кому было полезно это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.